Мир без коррупции – это возможно. Учиться на совесть, получая оценки за знания, чтобы профессия стала призванием. Службы нести только ответственно. В стране ведь взяткам места нет, соответственно. Подкуп, обман уничтожен на месте. Честность определив на первое место.